За что банит Facebook? Часть первая. Поведение. Инициалы на карте и в аккаунте не совпадают? Вас забанят. Совет. Используй только свою карту для пополнения. Карта выпущена в другой стране? Вас забанят. Совет. Не используйте виртуальные карты. Вошли в аккаунт из непривычного местоположения? Вас забанит. Совет. Используй VPN, если часто разъезжаешь или решил поработать на отдыхе. Резко увеличили бюджет? Вас забанят. Совет. Повышай постепенно, ну или заранее подготовь правдоподобную версию для службы техподдержки. Запустили рекламу из недавно созданного аккаунта? Вас забанят! Совет. Создай аккаунт, заполни профиль и пару недель поизображай активность. Скопировали объявление из уже забаненного аккаунта? Вас забанят! Совет. Все ранее заблокировано? Токсично. Не пытайся экономить. Создавай все материалы заново.